В общем, всем привет, друзья, всем привет, кто давно меня не видел. И сегодня я решил сделать небольшое, небольшое видео по Майнкрафту. А что так можно было, что ли? Я, я никогда его не играл, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно... Потому что мне 36 лет, я впервые в Майнкрафт, и я вообще не знаю, что здесь делать и как. Ну а сейчас мы хотели бы обратиться ко всем нашим зрителям, к тем немногим нашим зрителям, кто является счастливым обладателем интернета и компьютера. Давайте попробуем пописать возле дерева. Как это делается? Наверное, вот так все это делается. И мы... Да ладно! Делаем что-то такое для себя. Так, две досточки мы собрали. Третья досточка. Да ладно! Третья, четвертая досточка. Да ладно! В общем, да. будем собирать дерево, да? Так как оно собирается, мы будем его собирать очень много. Оно нам понадобится для строительства, скорее всего, жилья и всего необходимого нам инструмента, что, что можно сделать тут, я не знаю А теперь, самое интересное что можно сделать, вот я кликаю кнопочку э, давай посмотрим э, ага, здесь можно сделать деревянные досточки отлично, мы делаем деревянные досточки да похуй после того как мы сделали деревянные досточки Да. Вот они, деревянные досточки. Волшебные деревянные досточки. Давай мы поставим вот так. Я не умею строить. Ну, как вы видите, вообще ничего не умею делать в этой игре, поэтому... Ебаный в рот, да как так-то, а? Уже миллион раз. Я даже не знаю. Я, я, до дракона боюсь доходить. Вот, вот в чем проблема. Так, я сделал себе верстак, что нужно было в первую же очередь сделать. Наверное. Ну ладно. Мы пособираем еще деревца, деревца. В общем, еще одно деревце и еще одно деревце. Впрочем, это уже совсем другая история. Задача такая. В 36 лет В 36 лет э, на Я даже не знаю на каком. На каком э, уровне сложности мы играем. Бранье! Пройти Майнкрафт э, чисто по угару, потому что я его ни раз не, не угаривал. Это серьезно, вот мне уже 36 лет, но впервые, впервые за всю историю э, своего существования на этой планете Земля я впервые прохожу Майнкрафт, поэтому э, для меня будет это очень сложно, потому что я никогда не играл в эту игру и... Э, Гениально! Я хотел бы... Не знаю, у меня нет просмотров. Нет просмотров, а значит нужно снимать что? Снимать Майнкрафт. Вот, и я тут подумал, долго думал, если честно, наверное, месяца два-три думал, а не снять мне Play по Майнкрафту. Мне 36 лет, 36 лет, и я ни раз его не играл. Да. Я снимал множество игр, мне тут повезло, повезло очень сильно, в том плане, что Майнкрафт мне достался на халяву. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Да, на, да, достался он мне на халяву. А, каким образом? Я, короче, тут... А, Что мне нужно построить? Что мне нужно построить? Подожди. А почему... А почему у меня нет меча? А, мне нужно же палки собрать. елки палки Палки-наделки. Вот они, палки. Мне же надо палки собрать. Я забыл совсем. Так, ну ладно. Давай вот так сделаем. Мы из этого сделаем... Вот так, вот так, и палочки, да, вот. Теперь мы можем что-то скрафтить, я уже совсем забыл. Я так, пару раз вот до палок доходил, больше как бы я не доходил. Так что пишите свои комментарии внизу, что мне нужно собрать для, то... для того, чтобы выжить в этой игре. Я вообще ну Вот тогда. Вот, по ну, впервые вот... Пытаюсь что-то сделать здесь, а, как-то какой-то летсплейщик. Летсплейщик а, новий, новенький, старенький, старенький, новенький. Вот я теперь могу скрафтить. Мне что нужно? Что? Что? Зачем? Какого хуя? елки-палки. А -а -а, Мне же нужно еще деревце-то. Деревце-то нужно много, елки-палки. Поэтому а, мы будем с вами потихоньку изучать игру. Ну, если вы, конечно, не против э, такого вот необычного. Необычного, как, как по мне, да? Вот это поворот! Необычного. Let's play. Так, делаем себе меч. Кирку нужна мне кирка, срочно. Кирка и лопата. Лопата. Не, лопата мне не нужна. Мне нужна лопата. Э, мне нужен топор. Мне нужен топор, вот он. Топор. Все. Мы готовы к приключению. Мы пройдем. Наверное, мы пройдем Майнкрафт с деревянным инструментом. Как вы считаете, мы пройдем или нет Майнкрафт с деревянным инструментом? Я думаю, что нет. Поэтому ближайшее, чем мы будем заниматься, это добыча ресурсов. Вот здесь какая-то огромнейшая пещера. Я хочу посмотреть. А вон там есть зверюшки, из которых можно что-то... Вау. Вау. Все пропало. Вау. Я хочу вниз, но сейчас пока не могу. Ладно, мы пока будем искать барашков. Я знаю то, что из барашков крафтится кровать. Больше я ничего не знаю. Вот. На тебе, коровка. Под... Подожди-ка. Мне нужно... Пос... Мясо-то надо... надо... Дай мясо. Дай мясо. Дай мясо, я сказал. Вандал пришел на поле Майнкрафта. Их решил и решил убить всех коров. Вот. Это пер, первый день, друзья мои, который. Да, это жестко э, будет э, находиться. Мы будем с вами до конца ее проходить. Я думаю, что вам понравится это. Вот. Ну и соответственно, соответственно,. Что нужно сделать? Нужно подписаться на канал. Если вам, конечно же, зашло видео, поставить лайк. Э, потому что я как бы впервые вот э, решил записать летсплей по Майнкрафту в жизни. Э, Добавьте немножко позитива. Я вообще э, никогда не встречался с этой игрой. Поэтому как-то обходил ее всегда стороной. Считал, что она очень детская. Но ну, тут... Э, мне друг один хороший дал э, На фрилансе ее поиграть И мне она понравилась Понравилась, но месяца два-три я не решался Потому что не мог до дойти до дракона э, Не мог пройти эту игру И решил э, попросить э, вас э, Вот, помочь мне Вот он, барашек Мне нужен барашек, срочно Мне нужен барашек не у... И это точно Ёлки-палки Барашек. Подожди. Барашек. Наконец-то. Барашек у меня есть. Теперь один есть. Надо еще два. Два, два, два, два. Два барашка мне найти. Я знаю, что это нужно сделать для того, чтобы построить а, себе ночлежку. Вот еще один барашек. И ищем. А, третьего барашка. А, яички. Яички нам не нужны. А, курочки. Курочки тоже нам не нужны. Где.. Блин, ну вот третий барашек, он бел, э, серый, у нас не получится скрафтить э, кровать, э, вот, э, а мне нужно найти еще одного барашка, пойдем искать барашка, один барашек у нас как-то упал и погиб трагической смертью, разбился об скалу, вот, э, здесь поросета, поросета, я знаю в поросетах толк, но мне нужен барашек. Вот Соответственно Соответственно, раньше, ну, как я считал, до этого, как я вам рассказываю, да, то, что. Я считал, то, что Майнкрафт это игра для детей, и äh, только для человеческого мозга ребенка, но тут поиграл и решил, что это не так, и вот решился наконец-таки через, наверное, месяца два записать какой-то летсплей по нему, потому что, ну, хочется как-то канал при э, и я нахожу этому все больше подтверждение увеличить число просмотров и число лайков и подписок, вот чисто ради этого ну и, конечно, мне весело здесь. Потому что я здесь часто глупо умираю. Часто глупо... Ладно, и так сойдем. Проходит у меня прохождение. Я, я не знаю, что делать в аду. То есть я дохожу до аду. И в аду у меня все кончается. Ладно, мы набрали на кровати ресурсы. И надо строить кровать. Потому что иначе... Будет скоро ночь. Так, мы строим кровать. Где у нас кровать? Вы видите, как я ориентируюсь. Вот она, кровать, белая кровать. Мы построили белую кровать. Ура, наконец-то. Все произошло. Ладно. И... Неплохо. Вот. Ну, соответственно, будем э, записывать это все по дням. Я надеюсь, что такой, такой расклад вам понравится. Два раза в неделю наверное если конечно же я получу фидбэк такой большой фидбэк от вас то что да чувак пиши нам понравилось твое прохождение проходи дальше вот если от вас будет замечательный фидбэк то конечно же конечно же я меняйся или сдох запишу э -э Дальнейшее прохождение этой игры Вот мы буквально закончили день, день первый Мы нашли уже с первого дня Деревню, вот она, деревня Не туда ты зашел, петушок Я буквально шел, шел И нашел деревню, вот Как замечательно Вот, здесь мы начнем Первое с, с вами Размещение дома Давайте посмотрим Посмотрим, кто у нас здесь живет. И можно будет валить отсюда. Ой. Что это я сделал? Хм. Аллилуйя. Аллилуйя. Я ему дом могу покрасить, слушай. Хм. Ладно. Как-то займемся мы этим попозже. Будем преобразовывать наш, до наш домики, Мне понравилось этим заниматься как-то. Вот, посмотрю, что здесь есть. как, Где можно переночевать хотя бы? Или ночевать не на улице? На улице! Ночевать, елки-палки! Все. Все, я я проиграл. Меня сейчас убьет кто-нибудь. Зомби ты где? Зомби. Зомбанозавор! Вау, Ты здесь еще не один, елки-палки. Я сейчас сдохну. Фу, я успел. Что? Как? Так, придется есть сырое мясо. Как же так вышло-то, блин? Ну вот. Вот, Первый же день и первую, первую же ночь я обосрался. Вот. Что делать? Как быть? У меня нет ничего. Эта ночь кошмарная будет. Где, где деревня? Мне нужно найти срочно деревню. Я вижу свет. Я буду двигаться к свету, ибо э, я там просрал свои вещи кое-какие. Надеюсь, что это деревня они нет это не деревня что меня елки палки мне придется всю ночь теперь бегать Easy. и и причем мне нет ничего вообще М мой с... мой моя... Моя... моя моя моя моя моя сущность находится на у, у зомби у на выше как елки палки. В общем на выше цеп цеповой я еще ничего не вижу. À, ладно, давайте постоим здесь до утра теперь. Нам больше. <спрошу> как я говорил вам, что мне здесь иногда весело бывает. Надеюсь, что меня убьет кто-нибудь или упасть мне что ли елки-палки. Разбиться же в первый же мой э, день. <сец> меня в первый день убили. Меня в первый день Uh, не хочется плакать. Первый день убили. Это замечательно. Я, я, не знаю на какой сложности. Давайте глянем. Я как бы не очень в это вникаю, но как бы чтобы понять нужно посмотреть прошлый. Сложность нормальная. Я думаю, что на сложности нормальной я пройду эту игру. Вот, хардкор, не знаю, для меня слишком рано проходить Майнкрафт на хардкоре, потому что я до дракона даже не дохожу. Вот, я вам рассказываю историю свою, которая очень длинная, и очень даже... Как такое возможно? Можно сказать, такая обширная, поскольку, поскольку вы влепили мне... Лайк, не, вы мне влепили лайк, поэтому э, я очень благодарен вам и спасибо большое за это. Не будьте такими злыми. Веселые казусы, веселое прохождение на канале Картавы в игры на ПЭК. Как бы не так. Ладно, ждем утра и будем искать дальше ресурсы. Но хотя это будет уже второй день, значит нам нужно будет... Э... Не а смешно! Окей. Давайте дождемся утра, я поговорю, пообщаюсь с вами немножко, э, как бы вылезу отсюда. Я думаю, что это высоко и мне придется как-то как-то отсюда выгребаться. Что я очень высоко упал, это очень плохо. Вот что значит не прыгай в брод, пока не знаешь, где брод. Да, вот как-то так. Ну и согласно тому, что у нас еще до сих пор... Ночь, ночь, ночь, ночь, ночь... О, привет! О, привет! <сосы> я сейчас дам. О, привет! О, привет! <сосы> О, привет! <сосы> О, привет! А я тебя знаю. Откуда? Оттуда. Как вы знаете, да, разработчика звали Ночь, но как бы вот так мы сегодня с вами впервые, впервые прожили один день в Майнкрафте. В общем, было, я так скажу, что весело, вот, было весело, что, что можно рассказать. Скорее бы утро, елки палки Я либо пойду вот так, как-то вот, либо как-то... Здесь я не вижу ничего, если бы я видел. Надеюсь, что я не упал слишком... слишком высоко, и мне никак не подняться. И надеюсь, что вот здесь не... не стена, которую я пока еще не могу без кирки-то... Без кирки я не могу стену-то про... Или могу... Блять, ну бред какой-то ё... я думал что стену я не могу то бишь глина или как она называется елки-палки я не очень дружу опа мы прыгнули наверх наверх наверх и только наверх до утра но я надеюсь мы самое главное что нам весело мы изучаем мир майкрафта так уже вот я вижу что у нас пошел песочек значит надо тут и копать так, здесь я про... Запрыгну или нет? Пока я отсюда вылезу, будет тут... Ура! Ура, сказал я и побежал не знаю куда. И давайте все вместе! <клышко> так, ну что, друзья мои. Я предлагаю на этом видео свое закончить. Наш первый один день в Майнкрафте закончился. Почему именно один день? Я не хочу за... затягивать... Этот, это видео надолго, понимаете? Чтобы понять, насколько оно э, получилось э, для аудитории хорошее. Будут ли э, просмотры с этого видео, будет ли фидбэк? Я хочу понять для себя, ну, как бы Насколько, вероятно того, что говорят то, что вот, с сними. Uh, это для Ютуба, это честно вот сказать, это для Ютуба, давайте продолжим немного, вот, это чисто для Ютуба такое понятие, что насколько будет результат от этого видео, и я хочу понять вот этот результат, стоит, <laughs> стоит ли снимать летсплея в 2022 году uh, по Майнкрафту, uh, вот, я хочу понять вообще, uh, стоит ли снимать Майнкрафт, Э, так как у меня нету никакого елки палки сценария, я вообще без сценария тут сидел и э, что-то вам рассказывал, вот, э, даже умер э, в первую же серию, вот, э, поэтому я хочу понять, насколько э, будет результат от этого видео, поэтому терпение если через вот неделю через неделю будут хорошие результаты это больше 100 просмотров на этом видео и там допустим 10 лайков да то я продолжу конечно же свой летсплей, я это вам обещаю будет весело я вам это уже видно по мне то что будет весело вот и на этом, друзья, всем спасибо за просмотр. У микрофона был, как всегда, Вадим Картавы. Вы были на канале Картавы Выигры на ПК.